«Вот повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Так начнем повесть сию». Этими словами начинается повесть временных лет, по сути, ключевой источник по истории русского государства в первые века его существования. И в этой же летописи, когда Нестор рассказывает о том, как новгородский князь Олег объединял земли в русское государство, дальше есть такие слова. «И сел Олег княжа в Киеве». И сказал Олег, да будет это мать городам русским. И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся Руссиум. Обычно эту фразу интерпретируют так. Князь Олег после захвата власти объявил Киев столицей древнерусского государства. Подобные интерпретации со временем привели к тому, что сегодня в исторических представлениях большинства россиян и украинцев Киев называется первой столицей Древней Руси. Но так ли это было на самом деле? Современные исследователи признают, что формула «мать городов» изначально имела не столько политический, сколько религиозный контекст. К примеру, историк Леонид Болотин отмечает, что словосочетание Мать городов является буквальным переводом греческого термина Митрополия. То есть речь идет о сугубо церковном территориально-административном образовании, которое находится под юрисдикцией какого-то патриархата, например, патриархата Царьградского. На греческое происхождение словосочетания Мать городов косвенно указывает и то, что имя Киева мужского рода. Тот же Болотин отмечал, что если бы речь шла о политическом центре русского государства, тут была бы филологически закономернее фраза о Киеве «Вот будет отец городам русским». К тому же города Древней Руси традиционно нарекались именами мужского рода. Новгород, Любич, Смоленск, Чернигов, Ростов, Суздаль и так далее. Даже Москва изначально именовалась по-мужски «Град Москов». Другие историки вовсе считают, что словосочетание «мать городов русских» могло быть поздняя вставка летописца, которую он хотел подчеркнуть значение Киева как место основания священной лавры. А это был не только первый монастырь на территории Древней Руси, но и священная земля, находящаяся под особым покровительством Божьей Матери. В такой же святыня Киева печерская лавра, а речь именно о ней, остается для русского православия по сей день. Таким образом, летописная традиция закрепила именно за Киевом статус главной столицы Руси – ведущего политического центра. Но надо понимать, что к моменту создания повести временных лет, а это начало XII века, Русь уже пребывала в постоянных междусобицах, которые в итоге привели ее к раздробленности. И Киев в это время соперничал с новыми и старыми крупнейшими городами и княжествами – а летописцы, находившиеся в Киеве, стремились закрепить старшинство киевского князя и киевского княжества. Но по мере развития исторической науки исследователи начали пересматривать отдельные положения летописной традиции, в том числе и в вопрос определения первой столицы Руси. Одним из них был Василий Никитич Татищев, который, опираясь на тексты летописи, первым политическим центром называл «Новгород» а не Киев. Именно Новгород он указывал точкой, из которой в конечном итоге и выросла российская государственность, поскольку здесь и издревле обреталась новгородская княжеская династия и сюда был приглашен связанный родственными узами с новгородской княжеской династией Рюрик. Михаил Васильевич Ломоносов, который вслед за Татищевым также считал, что самодержавие первоначально было утверждено в Новгороде, обращал внимание на то, что после Киева столицей Руси России были Владимир, Москва, Петербург. Эти города-столицы в итоге территориально очертили историческое ядро российской государственности. Что касается переноса столицы из Новгорода в Киев, а это 900 километров, немало и по нынешним меркам, то оно русских князей не смущало. Вообще необъятное расстояние – один из главных факторов российской цивилизации – с самых первых веков своего существования восточнославянские племена не боялись обширных пространств. Это можно рассматривать как национальную черту, которая позже позволит русскому человеку менее чем за век пройти от Урала до Дальнего Востока, обеспечив тем самым присоединение этих земель к историческому территориальному ядру России. В общем, князья могли себе позволить перенести столицу так далеко, географическое положение Киева было более выгодным для того, чтобы контролировать и охранять торговый путь Византию. Город также был равномерно удален от всех земель, с которых собирались налоги и которые нужно было защищать от набегов кочевников. В XIX и XX веках историки в силу привычки акцентировали внимание на Киеве как на столице объединенного государства – Однако с распадом Союза вопрос о существующих генетических связях между русскими городами, в разное время носившими статус столицы, приобрел политический контекст. Самостильной украинской идеологии важно было разорвать все возможные связи с историческим ядром России. И одним из самых эффективных инструментов в перекраивании истории стали новые украинские учебники. Вот какую версию в них сегодня преподносят маленьким украинцам. На самом деле настоящего русского Великого Новгорода тогда не существовало. Да, есть упоминания о таком городе в повести. Но о каком? Археология наука упрямая. Именно она говорит нам, что история Великого Новгорода начиналась около X века. А до этого там было довольно маленькое неприметное поселение, трудно ассоциированное со столицей могущественного государства. Более того, авторы украинских учебников идут дальше и ненавязчиво предполагают, а может и вовсе не было никакого города Новгорода. Может, это просто неверно понятое когда-то словосочетание «Новый огород»? Мол, из этого словосочетания строились названия многих городов, которые находятся в том числе и на территории современной Украины. В Черниговской области до сих пор есть Новгород-Северский, в Житомирской области Новоград-Волынский, а напоследок насмешливо интересуется, так из какого именно Новгорода происходила вошедшая в историю династия Рюриковичей. Вот таким страшным образом современная Украина ставит крест на многовековом, многогранном наследии наших народов, бессовестно манипулируя историческими источниками и археологическими находками, переиначивая первые и игнорируя вторые, идеологи украинского национализма не сводят богатства общей истории до простого огорода. да когда-то кем-то неправильно понятого слова. К сожалению, национальное самосознание на Украине уже давно строится на такого рода симулякрах. Выглядят они эффектно, спору нет. Вот только прочности и жизнестойкости украинской идентичности не прибавляет.